Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык быстро, с удовольствием, всего лишь за 3 минуты. Мы начали уже с вами разбирать отклоняющиеся глаголы, мы с вами разобрали уже группу, где «э» распадается на «и» и «э». Так ведь? Сегодня мы с вами разберем следующую группу, это когда «о» распадается на «у» и «э». Да, такие тоже бывают. Это происходит тоже только потому, что когда на корневую «о» падает ударение. То есть, например, «костар» стоит, да? Распрягаем тоже его, получается, когда мы говорим себе, да, что Не что а «куэшто», потому что тоже слово на «о» падает ударение. «Куэшто», да. «Ты, куэсташ». Странный, конечно, глагол выбрала. «Коста» это «стоить», «ты стоишь». Ну ладно, ну, можно сказать «ты стоишь» много, но тогда бы другой глагол. Но не суть, мы просто возьмем глагол «коста» и все. «Ту, куэсташ». «Эль, эй, я, у степи, Но «Носотрош». Коштамуш, тут уже опять ничего не заняется, потому что подозрение на первую О, они а на... Ой, на первую О, потому что тут же удрение падает на А, а не на корневую О, да. Коштамуш, босотрос, костайс и айос, айос, устелис, То есть снова падает удрение. Так ведь. Опять тут несколько таких глаголов, и я вам все выписала. Ну и опять же не все, потому что их очень много. Но я вам выписала тоже же частотные. Например, акустарсы ложиться спать, аль-морсар перекусывать. Ну, кстати, это перекус, не обычный перекус, а перекус между завтраком и обедом. Да, испанцы много едят. Аль-морсар, одобрять, акустар стоить, который мы с вами уже проспрегали, косыр варить, демонстрар доказывать, либо показывать, энконтрар да? находить. Moverse – двигаться, Родар кататься, Солер иметь привычку делать что-то, да? sonar – звучать, и sonar – снится, Торсер крутить и bolver – возвращаться. В общем, таких еще много глаголов, но вот эти вот самые частотные, я вам снова их перечислила в описании видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал, пересматриваем это видео еще раз, чтобы все выучивать и классно, супер спрягать испанские глаголы. В общем, поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ждите новые видео и не забывайте заходить на мою страничку, в мою языковую школу, чтобы бесплатно еще и там учить испанский язык. Угу. И на инстаграм тоже мой, подписывайтесь.